Привет! Когда мне было примерно 7 лет, культовая эпоха Сиги подходила к своему завершению. Однако мне удалось попробовать на вкус ряд пиксельных игр. Дензи у меня не было, и даже об этом я не жалею, ведь в то время мне было достаточно моего кнопочного телефона. Ну, как моего, скорее моего брата. Я приходил из школы, бросил портфель на диван, быстро кушал и сразу мчался к двоюродному брату. С ним тогда я проводил очень много времени. Но не подумайте, что все время я задротил. Обычно мы предпочитали шахматы или спортивные игры. О моем детстве можно было только мечтать, но неотъемлемую часть моего детства заняли игры. Они давали мне вдохновение. Я был всесторонне развитым ребенком и очень сильно любил рисовать. В дальнейшем это подействовало на мою судьбу. В то время мой брат учился в 14 классе. Он скачивал игры на телефон и прятал их в секретной папке, но не от меня. Ему запрещали играть и настаивали на том, чтобы он сконцентрировался на учебе. Примерно в мои золотые 5 лет мой брат а сам познакомил меня с CS 1.6. Сейчас он работает программистом, и я очень благодарен ему за детство. Он тоже провел немало времени со мной. В CS 1.6 6 я играл до 12 лет, потом почему-то забросил. Играла на день рождения, в свободное время, с братом, без него стоя, лежа, сидя, и очень удивительно, что за столько лет она мне ни капли не надоела. Если честно, я и прямо сейчас готов выйти с любым парозам. Ну, давайте вернемся к Java играм. Больше всего мне нравились Ultimate Mortal Kombat 3 и Assassin's Creed Brotherhood. Тогда я рубился в очень большое количество игр, но влюблен был только в них. В Mortal я поиграл очень мало, и поэтому мне пришла идея найти и скачать эту игру на смартфон. Если вы не знали, производители игр так шагнули, что теперь почти любую игру, независимо от контингента и платформ, можно скачать в WPK файле. На то время Морта была идеальной игрой для меня. Я был без ума от Скорпиона. Даже не спорю, в последних частях от него есть толп, но в третьей он бесполезен. Единственное, за что он нравился 9-летнему мне, так это за скин и за суперприем. Позже я осознал, что от Люканга больше толк, у него было больше всего разнообразных приемов. Когда я стал постарше, то мне очень сильно запала Assassin's Creed. Для тех времен это был не просто шедевр, это просто пушка. Этот сбор пикселей подарил мне очень много эмоций, ведь в этой игре на тот момент было идеально все. Отличная система боевки, разнообразные уровни. Стоит лишь вспомнить, когда тебе давали задания, которые нужно было проходить на аэроплане. Этим разрабы отлично разбавили паркур. Каждый раз ты открывал нового персонажа, в отличие от других игр того года. Там был интересный сюжет и захватывающий сцены. С этой игрой я просыпался и с этой игрой я засыпал. Но я не помню почему, но когда-то я перестал в нее играть. Но сегодня я снова ее скачал и с довольно рожей сидел целый день и рубился в нее. Когда я немного повзрослел, я попробовал первую Need for Speed. Она совсем отличалась от старенькой, уже подзаколебавшей игры асфальт. Но я не могу рассказывать о НФС, так как очень плохо в нее играл, и поэтому забросил. Обычно в играх у меня было все отлично со скиллом, и я не стараюсь, мог проходить самые сложные уровни. Но я вам скажу, что если вы не можете пройти уровень, то не пытайтесь это делать из принципа, или даже со злости. Игра должна приносить только удовольствие, и к тому же вы убьете очень много времени, и вам просто не хватит на жизнь. И тем более на просмотр моего нового ролика. И, кстати, обязательно зайдите в описание, там я для вас приготовил новый подарочек к наступающему.